В рукаве. Командир, наша позиция раскрыта. Два часа назад на Антигу Прайм прибыли ударные силы Конфедерации. Они основали базу в пределах нашего защитного периметра. Арктур Менгск собирает совет. Приветствую всех. Я понимаю, что вас беспокоит угроза Конфедерации. Но сперва мы обсудим более тревожное известие. Добытые нами диски содержат вовсе не чертежи оружия. Лейтенант Керриган, вам слово. Да, сэр. Все знают, что для программы подготовки призраков Конфедерация отбирает людей с псионными способностями. Так вот, ученые выяснили, что зерги восприимчивы к псионным эманациям призраков. Выходит, зерги пришли за тобой, дорогуша? Час от часы не легче. Эх, закрой рот. Конфедерация провела множество секретных исследований в этой области. Нам же в руки попал маленький, но важный элемент головоломки. Чертежи межпространственного волнового пси-излучателя. Он может передавать многократно усиленный нейронный образ призрака даже на другие планеты. С помощью пси-излучателей Конфедерация привела зергов на изолированные испытательные полигоны. Ваша колония Марсара. Была одним из них. Это как понимать? Буквально. Зерги — это новое секретное оружие Конфедерации. А вы все оказались подопытными в его испытании. Десять лет назад Конфедераты не побрезговали ядерной бомбардировкой Кархала ради победы. А теперь используют зергов, чтобы задушить сопротивление. Но в этот раз возмущений не будет. Кто заподозрит, что они стоят за нападениями инопланетян? Нет, их назовут героями, избавителями. Конфедерация должна ответить за свои преступления. И я знаю, каким образом. Лейтенант Керриган разместит излучатель на базе Конфедерации. Командир, вы обеспечите сопровождение. Когда прибудут зерги, блокада будет прорвана. И мы сможем покинуть планету. За дело. Да, весьма авантюрный план. Честно говоря, я не помню эту миссию, потому что я ни разу не выполнял. Моя компания за тиранов была крайне небольшая, потому что в основном я играл по сетке. По локальной. С, с друзьями. Я Я понимаю, что для вас это личная База атакована. Но не давайте прошлому влиять на свои решения. Выполняйте приказ, лейтенант. Есть, да. Я тоже об этом думала. Сигнал с острия тонет. Что на этот раз? Ваши войска атакуют. Я жду. Вот дерьмо что а я готова Поняла. -а -а -а -а -а -а. я тоже об этом кто на этот раз ваши войска атакованы командир зажигаем <т rasakt sound> блин отходим я чувствую нашу базу они нас не отпустят так просто надо отойти база атакована да ГСМ готов КЭС так. Что так э? Все излучайте надо руку? лучше куда-нибудь подальше убрать, я думаю. Что нужно? Так. База атакована. Вот, сука, они хотят все равно два <coughs> строение здесь. База Но атакована. Что там? Да, ну да, ну тут целая куча да. бункеров, поэтому что-то Хороший из не выйдет да, защищать эту да. базу это все! Работа выполнена. Готов к работе! Жду приказаний! Стим принял! Готов выдвигаться! База атакована! Командир! ГСМ готов, минуту, кэп. Слышу вас хорошо. Недостаточно минералов. Вас понял. Кто на новенького? ГСМ готов, э, Кэр. Здесь нельзя строить. что не поставило. Это... Я готова. Я все. Я тоже об этом говорю. Все угу, так она я не сможет. А слушайте, а почему бы мне просто не убрать отсюда, да, это строение? Что тут нет? И землить у сюда. И все блин. Да. И готов с ним. Да, я кого принял. А -а -а. Да, точно чувство мне, это долетит, наверное сломается воздух. Я готова. С удовольствием. Поняла. Я, сам готов. Я тоже об этом думала. Поняла. Слышу от хорошо. Вазакова. Я вас слушаю. Так, здесь у нас есть научные суды. Так, зачем они? Я готова. КСМ готов, ГСМ готов Лейтенант Керриган на связи. Готов к работе. Что приказываете, Кэф? Ну же, я жду. Я все слышала. давай-ка перегон. С удовольствием. Я все слышала. Что на этот раз? Ваши войска атакованы. Что Погнали! Так, вот засанец прилетел нам вот сюда, да? Давайте поставим предатур. Командир! Что приказываете, Кэф? Слышу вас хорошо. Так, поставь-ка нам Академию. Буду же. Кто новенького? Работа Может, танк наконец-таки строить, это хорошо. Нам танк сейчас пригодятся. Ну чё там? Так, Эп. Так, точно. Кто хорошо? Ну, а слушайте, он выбрать не руку, может, гэ? да? ё ка хорошо. Че нужно? Готов к работе. Кто да, на Так, Эп. Так, точно. Да я кого-нибудь пристрелю. Слышал, <свист> угу. хорошо. Вас понял. <кхе> Работа выполнена. 7 минуту, Гэп. Кто на новенького? Кто Что на новенького? новенького? Да, я кого-нибудь пристрелю. Ну, миражей я, наверное, строить не буду. Мне здесь, наверное, керри одной достаточно будет. Хотя, почему бы и нет, можно опять-таки эту тактику применить. Одних миражей, но тут просто у меня экономики не хватит для этого. Да, перстал очень медленно добывается. Лучше что тогда танки сделать. <как> Недостаточно минералов. Недостаточно исследования завершено. Недостаточно минералов. Да, очень долго будет бороться, что у нас дело Да, Гэб, приказ получил. Давайте -ка, как-то ресурсы ресурс. Видеосвязь у нас. Андреа, да? Пристрелил. Превосходно. Что, новая, что, что приказа, Сам готов, Гэб? Что приказываете Гэб? Вот сюда еще башню ну, Что поставьте. на этот раз? Что у приказаний? Недостаточно минералов. Нужно? Вот я на вот чего нужно? Куда этот раз? Работа выбора от вас новенького. Приказывайте. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Надо будет минералов. выбросить противников отсюда. Отготовка. Как вы помните, их там целая куча была. Можно, в принципе, послать туда Керриган. Маскировку База ее врубить, да и попробовать выбить оттуда Сука. Ну что, на этот раз? С удовольствием. Поняла. Я тоже об этом думала. Слышу вас хорошо. Лейтенант Керриган на связи. С удовольствием. Поняла? Я тоже об этом думала. Я все слышала. Недостаточно минералов. Недостаточно минерал. Да, э? А слушайте, а этот добывает, что он, приказа походу, приказа просто, приказа? да, не может нести, что ли, кристалл. Да, ладно Да, давай. Да, давай. Да, давай. Да, давай. Давай. атаку Давай. Давай. кэп так, и давайте остановим осну, да, вторую базу. Да, слышал, она очень нужна кэп. сейчас. Да не вопрос! Что на этот раз? Так, следуется в мастерской. А, на минуту нет. Исследуем туда. Ваши <звы> мастерства Что Приказ Кэп! Требуются дополнительные хранилища. Да, Кэп! Что приказать, Кэп? Где-нибудь здесь поставьте хранилище. <связь> Укажи цель! Что на этот раз? Укажи цель! Перестройка завершена. Исследование завершено. Mm -hmm. Тут у них дальше база, я смотрю, есть. Работа так, Приказ получен. Так, точно. Недостаточно минералов. Что приказа, секрет? Что это там было? Противников уничтожили. Теперь иди туда, пока отдохни. Что приказываете, Грег? Недостаточно минерал. <coughs> Давайте поставим на базу. Так, Эп. что приказываете, Грег? Недостаточно минерал. Улучшение нет, завершено. Да, медленная игра, конечно. Это не второй старик, где очень быстро, быстро, прям, каждая миссия там не занимает очень много времени. Здесь же она, видимо, очень может долго занимать очень много времени. что, приказаний. Так что. Будем играть пока у нас не накопится достаточно войск для атаки. Потому что увидели, что происходит, если мало войск, я собираю. Просто получается в Так, арсенал лабораторию, кстати, можно строить. Правда, не понимаю, зачем она здесь. По идее, батлкрузера, наверное, у меня нет возможности нанимать, конечно да? Нет у меня батл-крузеров. А или типа надо, чтобы научная судна, наверное, по-другому наверное, да. Я просто никогда okay? особо не пользовался этим научными сетками. Так, давайте может, дальше развиваем. Слышу вас хорошо. Куда двигать? ГСМ готов. Дай вопрос. ГСМ готов. Лейтенант Керриган на связи. Что у нас Работа выполнена. Ну да, да, точно. Научное судно. КСМ ну, готов. Да, научное кэп. судно не буду строить. Минуту, хотя надо будет все равно по-любому построить одно, хотя бы научное судно дополнительное. Потому что если пойду в атаку, наверняка здесь будет у нас тоже вороны, которые невидимые. Куда двигайся хорошо? Да, Кэф? Что прикажете, Кэф? Нифига, да давайте мы Работа сейчас механизацию осуществим небольшую. ГСМ готов, Кэт! Работа выполнена. Так. Пристройка недосыпая минерал. Слышу вас хорошо. Долг <звы> приказа, Кэп. Покосили. Выдвигаем до марше. В нужно? Дол приказа, Кэп. С горисиним пламенем. База атакована. Что, не достает, что ли? Да, вот это, вот можно же приближать и отдалять Куда двигать? Да, поставлю здесь сад букан, чтобы он мог огородить нашу базу. Что приказывает, Гэф? Надо построить еще один завод. Где это был? Лейтенант Керидан на ладно да, давайте танки дополнительно ух ты какая у них тут база большая О, театр. да база очень большая добывать у них мало Укажи по сути цель. юнитов но это не имеет никакого значения не ну, так запасы гранит по минералам по прочим ресурсам так. Мне бы сюда, наверное, что еще было бы бригада, неплохо научно супершла, но супер, может, я еще дома может гориафа. Так что не обратил внимания, что это за войска на базе заходится. Работа вот поняла. Улучшение завершено. хорошо укажи цель пристройка завершилась приказа кэп да кэп куда двигать укажи цель с радостью кэп укажи цель завершить выжигаю лучше нет завершения Перегрузка, пускай. Пускай, пускай. Пускай. Куда двигать? Куда двигать? Так, давайте сюда войска. Готов к работе. Опять закрылся, да? Не может выбраться. Ё-твою мать. Зачем он так туда залазит, что не может там выбраться? Да, тут есть парочка у воронов, я смотрю. КСМ готов, Кэп. Тут то войска мелкие. Токер! Да, Галиаф на связи! Да, Галиаф на связи! Хорошо! Сию минуту, Кэп! Так, идите, да, танчик. Кэп! Куда двигать? Готов к работе! Сию минуту, Кэп! У меня танки типа, понаставлю, там вообще просто не смогут пройти. Стоп приказа, Кэп? Дай мне на свете. <свисток> Система функционирует. Стол приказа, Кэп! Не учем становится? Да, Кэп! Укажи цель! Вс <свисток> а, вот там! Кэп! Система функционирует! Да, Кэп! Приказ получен! Укажи цель! Покатили! что приказа, Кэп! Давайте снизу с ним! С радостью, Кэп! Места атаку. Мечачаще установленная. Так, точно, капитан. Пожалуйста, атаку. Так, а в Требуется дополнительные бронище. С радостью, Кэп! А я кого-нибудь пристреню. на связи! Арх! Арх! Арх! Арх! Ну чё там? Идёт связь установлена. А -а -а -а. Укажи цель! Системы функционируют. Так, да, Кэп! Погодили! Выдвигаюсь! С радостью, Кэп! Укажи цель! Слушаю тебя. Быть Кэп Выдвигаем Укажите! цель С радостью, Кэп Выдвигаюсь! С радостью, Кэп! Ваши войска атакованы. Что прикажете, Кэп? Здравствуйте, командир. Да, Кэп. Вас понял. Все излучатель на месте. Дай мне слово, что это больше не повторится. Мы пойдем на все ради спасения человечества. Иначе нельзя. На нас лежит слишком большая ответственность. Ну а с вами был Веном. Да. Всем пока, удачи.